Но мы-то с вами знаем и хотим напомнить, это сейчас не комплимент, а факт. Путин все помнит. Я против увеличения э, сроков э, пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.